У меня цель такая глобальная, это поменять систему образования в России с целью, чтобы, я имею в виду образование медицинское, с целью, чтобы дипломы российских студентов котировались на Западе. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы... Качество помощи медицинской в России улучшилось. То есть то, что сейчас меня лично как потребителя не устраивает, я хотел бы это сделать на голову на две лучше. То есть реально приравнять к европейскому, оно реально лучше там, чем тут. Ну А база возможностей здесь одинаковая. Там, скажи такую там... вещь. Вот ты говоришь, не устраивает, но можно потерпеть? Потерпеть? Ну... Как? Ну, не устраивает. Или уехать в другую страну, там устраивать будет. Нет, я, например, патриот, поэтому не поеду. А вообще, как понять потерпеть? Ну, это же, это же главное, наверное, здоровье. Это, ну, это наиважнейший фактор, как можно потерпеть. Это, это, это здоровье наших детей, это здоровье детей наших детей. Если сейчас ничего не предпринять, то... Уже, уже сейчас поздно терпеть. Сейчас уже развалили настолько, что можно ну, Спасибо. На Но самом деле действия для истинного ситуации. Спасибо тебе. Я согла... согласен с тобой на все сто. Почему я троллю? Потому что это одно из упражнений главных, которые нужно с вашими сотрудниками проводить. Если они не понимают, зачем, они не будут делать, они не будут энергию э, вкладывать. Скажу такую вещь: Значит, а мне зачем экономическое чудо? Там я же потерпеть могу, на самом деле. Ну, в конце концов, Бог терпел, нам велел. Зачем экономическое чудо? Зачем так заморачиваться? Значит, я пришел к тому, что. Я чувствую физическую боль, когда вокруг меня проходит непродуктивное совещание. Мне больно, вот она вот здесь у меня, прям до шеи. Вот как идет. Я терпеть не могу, я начинаю вставать и говорить, ребята, я буду модерировать это совещание сам, потому что я так не могу терпеть, потому что я... это, это, скорее всего, какое-то психологическое отклонение. Но я не хочу его лечить, а лучше я сделаю экономическое чудо.